Двадцатый аркан суд. Познал восторг, познай страдания. Раз я меняюсь, я живу. Застыть пристойно изваянию, а не живому существу. Игорь Северянин. Изображение карты. Обжегшееся пламя божественного света Эроса, Икар девятнадцатого аркана упала на землю и разбилась, но умерло только плотное физическое тело. Из него вылетают семь голубок, семь тонких тел рождается для новой жизни. Умирает грубая оболочка, обретает жизнь тонкая духовная субстанция. Значение карты В классическом Таро Аркан Суд связан с Актом Искупления. Одно из его главных значений – вечная жизнь через умирание и рождение заново. Возрождение он появляется в раскладах, когда в человеке происходит своего рода трансформация. Его личность глубоко и необратимо меняется. Кроме того, карта говорит об освобождении духовной природы человека из склепа его материального существования. Семь голубок, вылетающих из мертвого тела, означают семь духовных составляющих одного существа – возрождение человека – Искупление прошлого, раскаяние и прощение, восстановление сил, пробуждение и обновление. Если говорить о ситуативно ситуативном в значении карты, то нас скажет о возврате к давним делам и проектам. Может представлять ситуацию, когда после долгого застоя произошли перемены к лучшему. Обновление или возрождение вызвано силами, которое можно смело назвать божественным вмешательством. Открываются новые возможности. Человек освобождается от принуждения. Карта может указывать также и на болезнь, когда человек не смог переработать энергию Солнца. Общее значение карты. Решение относительно прошлого принято. Все точки над «и» расставлены. Вердикт вынесен. Новые тенденции по отношению к будущему или возврат какой-то старой ситуации, но лишь для окончательного завершения. Искупление кармы, омолаживание. Состояние. Трансформация, ощущение необратимых изменений. Духовная энергия. Может быть гормональная перестройка организма, климакс когда женщина не умирает, а преображается, реализуя новые, более духовные аспекты своей женственности, состояние после родов, ощущение себя в новом качестве. Характеристика отношений. Это может быть возрождение какой-то прошлой, некогда завершенной связи. Тогда мы скажем о том, что партнер дал вам по кармическим отработкам, Предстоит повторение прошлого урока, который так и не был усвоен. Физическое состояние. Выздоровление через обострение болезни. Таковым может стать и какая-то полузабытая любовь, вдруг проявившаяся необычайно остро. Готовность к новым отношениям. Секс, если есть, то семейного характера когда он является одной из очень важных, но далеко не главной составляющей отношений. В раскладах для женщины климакс ⁇ Гормональная перестройка ⁇ может указывать на рождение ребенка. Чувства. Появление новых, более высоких духовных чувств. Трансформация сексуальной энергии. Увядание тела с возрастом. На первый план между партнерами выходят духовные эмоциональная, интеллектуальная и так далее связи. Смерть старого состояния и переход на принципиально иной, более высокий уровень сознания. Рождение ребенка – климакс. Умирает одна женская сущность, но обязательно должна родиться новая, более тонкая, более духовная. Сублимация. Предупреждение карты. Ты стареешь, и остановить это не в силах. Подготовься к тому, чтобы расстаться с привычной формой и принять эти изменения. Прежнее состояние уже не вернется. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Да и стоит ли повторять то, что уже было когда-то? Совет карты. То, что сейчас с тобой происходит очередной урок, бесценный опыт. Необходимо усвоить его, пройдя до конца. Найти в себе новую духовную сущность, голубку, и выпусти ее в мир. Астрологическое соответствие. Плутон. Принцип этой планеты – трансформация. Вместе с этим он олицетворяет первобытное женское начало. Творческое и жесткое, плодородное и разрушительное одновременно. «Влияние Плутона тесно связано с духовной жизнью человека».